Экватор международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2022. Настигнет ли оспа обезьян весь мир? Психологический этнотриллер родом из Татарстана. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Камила Исакова. В Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ученого совета. Ключевыми темами в рамках встречи представителей университета стали вопросы улучшения образовательного процесса и текущего положения университета. Второй день 8 международного форума по педагогическому образованию ИФТ продолжился пленарными заседаниями. Все подробности смотрите в сюжете наших корреспондентов.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 то или иное поколение в ГОСАХ. Тайм-тайли на систему оценки качества образования. И забываем про то, что одна из ключевых миссий, все-таки образования, наверное, ключевая, состоит в том, чтобы обеспечить вот эту жизненную успешность человека, который приходит в систему образования и должен получить оттуда какое-то знание, какой-то опыт. Напомним, 25 мая на площадке Казанского университета стартовал восьмой международный форум по педагогическому образованию ИФТ 2022, который традиционно собирает лучших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 Также гости посетили занятия в Институте управления экономикой и финансов. Проректором были представлены студенческие кружки, которые разрабатываются в Казанском университете. Мы можем прогнозировать с большой точностью успешность образовательной территории студентов, предсказать его уход в эту образовательной траектории по каким-то причинам и так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 Первый в истории Татарстана психологический этно-триллер находится на финишной прямой перед выходом в прокат. Эксклюзивное интервью с режиссером и сценаристом фильма смотрите прямо сейчас в сюжете Аделины Абдрахмановой. Выпускник Казанского федерального университета Ильшат Архимбаем снимает фильм «Микулай» в жанре психологического этнотриллера. Полнометражный фильм молодого татарстанского режиссера отлично сочетает в себе этнокультурный аспект и популярный на сегодняшний день жанр психологического триллера. Это также первый татарстанский фильм с участием четырех федеральных актеров. Осенью фильм планирует выйти в прокат по России и странам СНГ. Там не совсем понятно, где там реальный мир, где иллюзорный. И эта игра, и этот фильм происходит немного такой не очень здоровой голове главного героя по сюжету. И мы, собственно, и здесь тоже играем. Не совсем в один момент становится непонятным, кто из героев настоящий, кто не настоящий, кто кого ведет, кто с кем играет, в какой из миров настоящий, в воспоминания или это, или что-то. Съемки фильма начались в сентябре 2021 года. На данный момент фильм находится на стадии доработки и монтажа. Действия происходят в Кряшинской деревне, где живет старик Микулай. У него жена, родители и уважение. Но спокойную жизнь нарушает молодой человек, утверждающий, что он сын Микулая. Отметим, что проект создается по мотивам пьесы татарского драматурга Мансура Гилязова. Твои бабушки и дедушка. Мама! Это огромное вложение в развитие оригинальной киноиндустрии, особенно в Татарстан. Потому что если мы сможем доказать, что мы можем здесь в Татарстане снимать кино, выходить в прокат, приглашать актеров, это огромная мотивация для других кинематографистов, чтобы оставаться здесь, творить, не уезжать в Москву. И как бы объяснить, то, что не обязательно уезжать там, в столицу, там, да, в Москву, в Питер, для того, чтобы реализоваться в индустрии кино. Проект запустил сбор средств на краундфандинговой платформе. Каждый желающий может принять участие в сборе и получить подарок от съемочной команды. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. 25 мая в актовом зале Института филологии и межкультурных коммуникаций прошел торжественный концерт, приуроченный к Дню филолога. Это, безусловно, значимая дата для студентов, выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского, татарского, иностранных языков и литературы, языковедов, переводчиков и просто ценителей словесного богатства. В Российском университете дружбы народов» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации проходит 10 Всероссийский съезд Ассоциации иностранных студентов России. Представители Казанского федерального университета в числе участников в режиме онлайн-мероприятий принял участие проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев. В ходе заседания обсуждались вопросы о системе взносов в АИС, сотрудничестве ассоциации с российскими и международными партнерами и продвижении АИС как объединяющей иностранных обучающихся организаций среди молодежи. На этом все. В студии была Камила Исакова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!